Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Потапов, мне 48 лет. Я являюсь региональным директором компании Total Life Changes. Я в компании работаю уже три года. И сегодня я поделюсь информацией о том, как правильно стартовать в этом бизнесе. Смотрите, вы сейчас посмотрели информацию о компании, либо были у нас на презентации – вы знакомились с продуктами компании, вы изучили маркетинг-план, либо посмотрели виды заработка и приняли решение стартовать в этом бизнесе. Не спешите, давайте разберемся. Я вам покажу правильный старт в бизнесе, с чего нужно начать, а вы для себя выберете: Есть 6 вариантов старта. И мы поговорим с вами. Я включу слайды и расскажу пошагово: разные варианты. Все они рабочие. Вы для себя выберете подходящий. У компании есть стартовые пакеты. Что такое стартовый пакет? Он покупается один раз в жизни. Вы за эти деньги получаете продукт, используете его, и дальше на тренингах для партнеров мы расскажем пошагово, где брать людей. Как с ними как давать им информацию как с ними работать как их доводить э, до результата это все пошагово вы получите информацию Итак стартовый пакет вариант номер один и я сути ориджинал 5 Пак это 5, э, 5 пакетов на 5 недель продукта вы получаете на 5 недель то есть на месяц этот пакет стоит 85 долларов плюс доставка вашу страну. Этот пакет дает возможность зарабатывать по маркетинг плану. Вы получаете продукт для себя на месяц, но продукта не хватит для продажи или кому-то кого-то угостить, либо кому-то подарить продукт, либо продать у вас этой возможности не будет. Но вы можете начать зарабатывать, работая с этим пакетом. Пожалуйста. Где-то по миру 15-20 долларов, в зависимости, в какой стране вы стоит доставка. Да? До 100 долларов. То есть со 100 долларов вы можете начать использовать продукт и уже зарабатывать по маркетинг-плану. Но если вы хотите брать один только продукт, я бы вам не советовал вообще становиться партнером. Просто для того, чтобы попробовать продукт, вы можете как клиент зарегистрироваться, для вас будет цена продукта и доставка. Вот и все. Поэтому я бы не рекомендовал останавливаться на этом варианте. Второй вариант – это... И о сути оригинал 10 пак. Это уже вы получаете продукта на 10 недель. Лучшего в мире детокса, который очищает организм. Он стоит 140 долларов с регистрацией, плюс доставка в вашу страну. Вы также получаете возможность зарабатывать по маркетинг плану. Вы получаете продукт уже на 2 месяца, а не один. У вас будет продукт использовать самому и кому-то продать. Продукт на пробу, либо на целый комплекс на месяц, на 5 недель. И у вас дешевле доставка на 20 долларов, соответственно, с первым вариантом. То есть вам приходит продукт с такой же доставкой, но два продукта, не один. Вы экономите уже 20 долларов здесь дешевле. А зачем переплачивать, если вы купили продукт? И за два месяца, если вы сами лично будете использовать, у вас будет уже хороший видимый результат. То есть второй вариант, я его называю пакет для студентов. Если у вас совсем нет денег, то даже студенты находят 140-150 долларов с доставкой на этот продукт. Третий вариант. Третий вариант это пакет для снижения веса. Если у вас стоит задача скинуть вес, Пожалуйста, начинайте с трех продуктов, причем с разных. Детокс. Вот я выбрал три продукта. Детокс, заварная форма, заварной напиток, энергии и растворимая формула да, детокса. Вы можете выбрать витамины добавить, кофе, либо какой-то другой продукт. Три продукта. Можно выбрать любые три продукта, и вы гарантированно получите результат по снижению веса. И по здоровью видимый результат он стоит 205 долларов до да, плюс доставка вы получаете пакет э, продукта три любые три продукта вы имеете возможность зарабатывать по маркетинг плану у вас продукта на три месяца то есть один продукт на месяц в среднем у нас три месяца вы можете пить классные продукты для здоровья вы экономите 40 долларов на доставке, есть что продать или угостить своих знакомых, друзей и быстрее вы получите гарантированный результат. Этот пакет для здоровья и для заработка. Вот если вы хотите снизить вес, это тот пакет, который можно брать и вы гарантированно получите результат. 205 долларов плюс доставка в вашу страну. Если говорить о серьезных деньгах, если вы пришли за большими деньгами, то для вас есть бизнес-пакеты «Правильный старт». И он называется вариант номер 4, пакет «Мое здоровье важно». И здесь уже четыре продукта любых. Вы можете выбрать 4 продукта, 270 долларов плюс доставка, это стоит комплект. 4 продукта тоже можете разные продукты, у нас около 30 номинований разной продукции, вы можете в корзину положить 4 любые продукта. Вы зарабатываете по маркетинг плану, у вас продукта на 4 месяца, у вас есть что продать и вернуть свои заработанные деньги. Вы экономите на доставке 60 долларов. Если один продукт вы купите и 4 раз заплатите за доставку, то вы сэкономите по 20 долларов. Лучше одной посылкой заказать этот продукт. Вы получите гарантированно результат хороший. И вот с этого пакета вот для бизнеса, это минимальный пакет для хорошего старта бизнеса. я его называю, чтобы вы поняли, мелкий бизнес, киоск. Вот когда вы открываете киоск, вот вы себе открыли маленький киоск в своем городе и начинаете маленький небольшой бизнес. Кстати, это неплохой вариант. Небольшие деньги, всего лишь 270 долларов, с доставкой там будет немного больше. Чет, пятый вариант, это 25-кратный 25 набор для построения бизнеса. В него входит продуктов на 5 месяцев, и еще плюс входит растворимый, растворимая форма детокса. Этот набор стоит 270 долларов плюс доставка. Этот пакет дает возможность зарабатывать по маркетинг-плану. Продукта у вас на 6 месяцев, если взять для себя только 6 месяцев. Экономия только на доставке 100 долларов. То есть сэкономили, значит, что вы заработали. Есть что на, на продажу продукт, То есть есть чем угостить людей. И смотрите, здесь 25 наборов на 25 недель. Вы Можете, если вы продаете один э, набор на неделю, это 20 долларов стоит, вам возвращается 25 по 20, это 500 долларов. Вы просто реализовываете продукт и уже на этом зарабатываете. А когда у вас 25 клиентов на неделю попробуют продукт э, заварного детокса и растворимого, у вас обязательно появятся и клиенты, и Постоянно клиенты и партнеры. Если вы будете использовать для себя даже этот продукт, вы получите колоссальные результаты. За полгода вам вы будете совершенно другим человеком. И плюс бизнес. Хорошая, правильная дубликация. Люди будут приходить в бизнес, они будут спрашивать, с какого пакета ты стартовал, с какого лучше начать. И, и гарантированно люди будут делать то, что вы делали а не то, что вы им говорите. Поэтому вот этот пакет, я считаю, как это в бизнесе, вот вы магазин, открыли свой магазин, у вас много продукции и правильная дубликация. Вот Рекомендую вот из этих вот четвертый, пятый вариант, лучше пятый, конечно, но вы выбираете сами. И самый интересный вариант это пакет элит. Это для серьезных людей. В него входит очень много продуктов. Можно выбрать 25 наименований разных продуктов. Попробовать разные продукты, потому что каждый продукт он классный, он дает результаты. Этот пакет дает он для крутых только. Кто пришел за большими деньгами. Он, первое, дает возможность по маркетинг-плану зарабатывать. 25 разных продуктов. Экономия на доставке 400 долларов. Если вы только по одному будете заказывать, лучше один раз заказать большой пак и сэкономите 400 долларов. Сэкономили, значит, заработали. Много продуктов для продажи, для себя и для своей семьи. Очень важно, это ваша история. Вы всегда и всем будете рассказывать, что вы стартовали с элит пакета. Но на больших пакетах и больше оборот. вы понимаете, да тот, кто предприниматель, если вы занимались предпринимательством, вы знаете, что такое. Чем больше товарооборот, тем больше прибыли. Вы очень важно, вы для всех являетесь примером. То есть вы всегда будете смело говорить людям, кандидатам, что вы начали с элит пакета И здесь правильная дубликация. Люди будут вас повторять. Не получится так, что вот вы стартанули, например, с варианта четвертого и сказали, я вот за 270 долларов стартанул, а ты бери пакет элит, задайте, люди не будут так делать, задайте себе вопрос, вы хотели бы в команду, чтобы пришли какие люди к вам, чтобы элит пакеты брали, или чтобы люди покупали вот, вот эти маленькие пакеты? Нет, конечно же, вы хотите, чтобы у вас люди покупали вот эти пакеты большие. Поэтому и тот, кто покупает, вот представьте, за 1200 долларов Пак пак много продукции, вы открывайте для себя маркет. Вот смотрите, у меня есть, я перейду на экран, у меня есть разные продукты. Я использую много продуктов. У меня есть заварная формула детокса, у меня есть сути пунш, вот таких стиках. Я использую эти продукты. У меня есть Нутробуст плюс Жидкие поливитамины. У меня есть обычный нутробуст. Это я все пью. У меня есть кофе. Очень вкусный и полезный. В маленьких пакетах нету кофе, вот которых вы будете брать. Есть матрикс протеин, есть витамино-минеральный комплекс энергия и много других продуктов. Смотрите, стартуете вы. Старт один раз в жизни. Вот сейчас вы принимаете решение, вы еще посоветуетесь со спонсором, но я вам рекомендую, что старт один раз в жизни. Вы этот этап проходите один раз, и затем вы создаете эту историю. На этом делается ваша успешная история. Послушайте меня, потом будете благодарить меня. История вашего бизнеса делается на старте, вот сейчас. Вы получаете много продуктов и много возможностей использовать для себя и получать классные результаты, как вы видели, результаты наших партнеров. Вы станете совершенно другим человеком. Вы можете реализовать этот продукт и вернуть эти деньги. И правильная дубликация. Люди, которые будут приходить в вашу команду, они будут спрашивать, с какого пакета стартовал ты? Ты с какого пакета стартовал? С такого я начну. Поэтому быть примером. Для всех это очень важно. И сейчас я вам покажу пример визуально, чтобы вы понимали. Люди, которые приходят в бизнес и начинают работать на маленьких пакетах, есть люди, которые работают на средних пакетах, и люди работают на больших пакетах. Люди делают одну и ту же работу, общаются с людьми, дают им информацию, люди покупают продукты. И сейчас я покажу примеры, наших партнеров, они делают тоже заработу, но кто сколько заработал? Минуту внимания. Сейчас пример. Смотрите, три варианта старта. Первый вариант вот пришел в бизнес Алексей, например, вот пишем Алексей, и он начал работать, приобрел продукт себе за 140 долларов, и начал подписывать людей. Одного влево подписал, он заработает за этот пакет 40 долларов. Второго подписал человека, он приобрел пакет минимальный за 140, вы заработаете 40 долларов. Третьего человека тоже купил минимальный пакет, потому что люди будут спрашивать, а ты из какого пакета стартовал? Алексей стартовал с минимального. И люди говорят, ну окей, мы тогда тоже будем так, как и ты. И четвертого человека он подписал и заработал 40 долларов. То есть месяц прошел, он за, за один месяц, вот один месяц, он подписал четыре человека и заработал по 40 долларов. Заработал 160 долларов. Хороший результат, отличный результат, вот Алексей за месяц провел много встреч, дал информацию людям, и 4 человека пришли в команду, он заработал 160 долларов. Хорошие деньги, да, для начала бизнеса это хорошие деньги, и он уже вернул свои вложенные деньги за один месяц, счастливый, довольный, и начинает работать. Можно работать на этих пакетах? Можно. Затем приходит в бизнес Татьяна, Татьяна. Она вот посмотрела такой тренинг, вот, который вы сейчас смотрите, и она приняла решение делать бизнес. Вот она такой предприниматель, и она взяла 25-кратный набор для построения бизнеса, чтобы на продажу был продукт. То есть она себе открыла магазин такой и начала работать. И люди, которые приходят к ним в бизнес, спрашивают, Таня, ты какой пакет брала, с чего мне начать? Они говорят, я брала пакет за 270 долларов плюс доставка, 25 кратный набор. Они говорят, окей, мы тоже будем так делать. И Татьяна зарабатывает 100 долларов. Татьяна молодец, она поняла, в чем суть и начинает работать правильно. Продает еще один пакет, подписывает человека, еще зарабатывает 100 долларов. К ней пошли люди, она третьего человека подписывает, он покупает вот этот пакет, и она еще зарабатывает 100 долларов. И четвертого человека она тоже подписала, он купил 25-кратный набор, правильный набор, и зарабатывает 100 долларов. Она за один месяц работы, Татьяна, зарабатывает 4, за четыре 4 человека по 100 долларов. 400 долларов. Смотрите, работу выполняют люди одно и то же, но смотрите, Татьяна, насколько мощней Алексея. Да? И приходит в бизнес Ольга. Это серьезный человек настроенный. Она правильно стартанула. Она поняла суть этого бизнеса. И она начинает работать. Ольга, она предприниматель. Она поняла, что ей нужно много продукта. И она начинает действовать. Люди приходят к ней в бизнес и, говорит, и спрашивают, Оля, с какого пакета лучше стартовать? Ты с какого стартовала? Оля говорит смело, я, конечно же, я стартовала с самого крутого пакета, элит пакет. Самый крутой пакет. Потому что много продукции, э, правильная дубликация, у меня есть что на продажу, у меня есть для себя любимый. И она подписывает первого человека, и первый человек говорит, я тоже беру пакет элит я хочу работать правильно. И Ольга зарабатывает 500 долларов за эту работу. Плюс там еще идут баллы в бинар, но я это не буду считать. Я вам покажу, что за месяц Ольга делает эту работу, она подписывает, она воодушевилась, что заработала 500 долларов, подписала одного человека в бизнес, она подписывает второго человека, и он ее тоже повторяет эту Ольгу, потому что они хотят быть успешными, как Ольга. И он, Ольга зарабатывает еще 500 долларов. Ольга подписывает третьего человека, он ее повторяет, он берет вот этот правильный пакет за 1200 долларов, и Ольга зарабатывает еще 500 долларов. И четвертого человека она подписывает, он спрашивает, как вы стартуете, какой пакет нужно брать, расскажите мне, чтобы я правильно стартовал. И он покупает пакет Элит, и Ольга зарабатывает 500 долларов долларом, вот так. За один месяц все работали одинаково, вот смотрите, все работали одинаково. Ольга зарабатывает четыре раза по, прошу прощения, по 500 долларов, 4 раза по 500 долларов. И всего она зарабатывает за месяц 2000 долларов. Смотрите. Работа велась та же самая. И Алексей, Татьяна и Ольга все заработали деньги. Можно работать на маленьких пакетах? Да. И вот Алексей заработал 160 долларов. Но когда они вместе встретились, Алексей, Татьяна и Ольга говорят, вот ты месяц проработал, сколько ты заработал? Алексей говорит, я 160 долларов. Таня говорит, а я 400. Алексей думает, вот это да, в, почти в два раза больше, почти в три раза больше. Думаешь, что ты делал? Она говорит, я вот работаю на пакетах 25-кратные. Говорит, круто. А Ольга стоит и улыбается. Ребята, говорит, а я заработала 2000 долларов за месяц. Алексей такой, Статьяна говорит, а как ты это сделала? Ну, я вот работаю на пакетах элит, и за месяц 2000 долларов. Я как новичок, я просто в шоке. Как приятно работать. И мои люди, они будут делать то же самое. Поэтому сейчас перейду на камеру, и э, мы подведем итог. Итак, дорогие друзья, вот я поделился с вами информацией, как правильно стартовать в бизнесе. Конечно же, вам выбирать, это ваш бизнес, вы его будете строить. Но я искренне поделился и показал варианты. Вы еще посоветуйтесь со спонсором, э, с какого пакета лучше стартовать, чтобы начать больше зарабатывать денег. Ну, я ясно пояснил. Посоветуйтесь со спонсором. Смотрите, что я делаю. Я когда пришел в бизнес, и я начал использовать все продукты. Я купил много продуктов. Вот у меня жидкие мультивитамины, нутерберст плюс, обычный нутерберст. У меня э, детокс пунж, прозет, кофе, Дельгадо очень вкусный, NRG, э, Протеиновые коктейли, матрикс. Заварной чай я пью постоянно. Сейчас вот я пью кофе. Очень крутые продукты. Вот нутика. Классные все продукты. И продуктов должно быть много. Чтобы получать свой результат по продукту. Продукт э -э, используйте для себя чем больше, тем лучше. Смотрите, старт в этом бизнесе бывает один раз в жизни. Больше вам не придется стартовать. Стартовать дальше будут ваши люди. И история вашего бизнеса, она делается на старте. Вот сейчас вы принимаете решение и стартуете. Вы делаете свою историю успеха на самом старте. Вы всегда будете рассказывать людям, с чего вы стартовали. С элит-пакета, либо с 25-кратного, либо с минимального пакета. Послушайте, вот э, люди, они не будут делать то, что вы не делаете. Они будут спрашивать, с какого пакета стартовали. И вы говорите, я брал вот, или брал элит пакет, или 25-кратный пакет, или там 4 продукта. И люди будут повторять вас, стараться. Много продукта, много возможностей. Это правильная дубликация. Вас люди будут вас повторять. Поэтому, если есть вопросы, обращайтесь к спонсору. Если что-то непонятно, пересмотрите еще раз это видео, сделайте выбор для себя. Если хотите купить какой-то один продукт, я вообще не рекомендую вам платить за регистрацию 30 долларов. Вы просто можете заказать какой-то один продукт и как клиент использовать. У вас будет клиентский магазин, будете заказывать все продукты. И, пожалуйста, если вы хотите строить бизнес, хотите изменить свою жизнь. Друзья, рекомендую брать правильный пакет и полный вперед. Все, желаю вам удачи и всем пока-пока. До встречи на наших тренингах.